Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я собрала топ-5 самых удачных моделей диванов в ценовой категории до 43 тысяч рублей. Я рассматривала Хофф, Икею и Столплит. Ссылки на эти диваны вы можете найти под этим видео. На пятом месте популярная модель в гипермаркете мебели и товаров для дома Хофф – диван-кровать Скандия Норман по цене 29 999 рублей. Материал обивки есть велюр и есть рогошка. По цветам можно выбрать светлый темно-бежевый, коричневый, серый, бирюзовый и зеленый. Ширина дивана 2 метра 25 сантиметров. Спальное место здесь относительно небольшое – 195 на 116 сантиметров. Механизм трансформации – стандартная книжка. По отзывам покупателей, эта модель в меру жесткая, но очень удобная за счет независимого блока пружин. Удобно сидеть и лежать. Диван доставляют хорошие упаковки, его легко можно собрать самостоятельно. Сделан он очень качественно, швы ровные и аккуратные. Рогожка мягкая и приятная. Диван легко раскладывается, и здесь есть еще вместительный ящик для хранения белья. Диван на ножках. Высота дивана комфортная, и робот-пылесос под него свободно проходит. Также в этой коллекции много кресел. Вы можете оживить интерьер, добавив кресло другого цвета или дополнительно создать уютный уголок из кресла, торшера и столика. На сайте Хофф у этого дивана 5 звезд и более 30 хороших отзывов. На четвертом месте диван Виконт от мебельного гипермаркета Столплит. На момент выхода этого ролика действует акция на этот диван минус 26%. И вы можете приобрести его за 23 900 рублей. По материалу обивки велюр, микрофибра и микрошенил. По цветам также можно выбрать синий, серый, красный, а также темно-бежевый. По размерам ширина дивана 2 метра 22 сантиметра, высота 94 сантиметра и глубина 95 сантиметров. Механизм трансформации стандартный. Это диван-книжка, привычный нам с детства. Из плюсов этого дивана клиенты отмечают, что у него ортопедическое основание. Здесь идут независимые пружины, благодаря чему можно полноценно выспаться. И по такой цене это просто находка. Отлично подходит для небольших квартир и детских подростковых комнат, как основное спальное место. Диван средней жесткости, что тоже удобно для сна и для сидения. Очень компактный и легкий. Эта модель также на ножках и это большой плюс в уборке. По таким диванам можно легко помыть пол. Эта удобная и современная модель завоевала 5 звезд и около 70 отзывов довольных клиентов. На третьем месте диваны серии Frichton из Икеи за 22 999 рублей. Цветовая гамма этой модели спокойная. Есть белый, бежевый, коричневый, серый, темно-синий и черный. По размерам ширина дивана 2 метра 25 сантиметров. Диван легко и быстро раскладывается, и здесь также есть ящик для хранения белья. Отлично подходит для небольших квартир в современном стиле и стиле минимализм. Нашла много отзывов на такую же модель, но с банкеткой. Владельцы таких диванов отмечают их удобство, легкость раскладки спального места, а также качество сборки. На втором месте очень популярная модель в гипермаркете мебели и товаров для дома Хов – диван-кровать-ремени по цене 42 999 рублей. Модель обита мягким вилюром, спокойного оттенка и украшена контрастной окантовкой. Цвета очень приятные и благородные. Серый, горчичный, бежевый, цвет морской волны, коричневый и фиолетовый. Ширина дивана 2 метра 10 сантиметров. Высота 90 см и глубина 115 см. Спальное место 190 на 154 см. Система трансформации пантограф, или как еще ее называют тик-так, подходит для ежедневного применения. Для раскладывания нужно слегка приподнять сиденье, потянув его вверх за петли, и переместить вперед. И также есть уместительный ящик для хранения белья. По отзывам покупателей, эту модель выбирают для ежедневного сна. Спать удобно, раскладывается быстро, плюс каркас металлический и блок независимых пружин. По ощущениям покупателей матрас жесткий или средней жесткости. Как раз подходит для сна или отдыха. Много положительных отзывов по цвету ткани. Смотрится она красиво и благородно, плюс очень практичная. При загрязнении ее можно почистить влажной губкой, а чехлы можно постирать, они снимаются. Собрать диван можно самостоятельно, есть инструкция по сборке. На сайте Хофф у этой модели 5 звезд и более 300 отзывов. Ну и на первом месте очень популярная модель в гипермаркете мебели и товаров для дома Хофф – диван-кровать Амели по цене 34 999 рублей. Материал обивки микровелюр и на выбор есть 4 цвета. Серый, желтый, бежевый и коричневый. Ширина дивана 2 метра 34 сантиметра. Высота 91 сантиметр и глубина 96 сантиметров. Спальное место 193 на 140 сантиметров. Механизм трансформации еврокнижка. Удобно для ежедневного использования. Здесь еще есть вместительный ящик для хранения белья. Из плюсов этого дивана клиенты отмечают, что он на ножках, под ним легко мыть и пылесосить. Очень просто раскладывается, умеренно жесткий, что удобно для сна, а также отмечает быструю доставку и возможность собрать самостоятельно. Инструкция по сборке прилагается, все ясно и понятно. Еще большой плюс, то что спинка дивана сделана очень аккуратно, и поэтому есть возможность ставить этот диван в центр комнаты и зонировать им пространство. Любимцы животных отмечают, что материал обивки устойчив к когтям кошек. В этой коллекции также есть кресло. Очень классный вариант, когда мы берем диван одного цвета, а кресло другого, и объединяем их подушками или, например, комплектом плед плюс подушки. Такая модель отлично впишется в скандинавский и современный стиль в интерьере. Этот диван один из лучших в сочетании цены качества, удобства и внешнего вида. И, конечно же, на сайте Хофф у него 5 звезд и более 60 хороших отзывов. Вы можете более внимательно ознакомиться с этими моделями диванов на сайтах мебельных гипермаркетов. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и подписаться. А также пишите в комментариях, какие обзоры вам будет интересно посмотреть. Заходите на мой сайт всевдом.стор, где я собираю самые лучшие предметы мебели и декора, представленные в крупнейших интернет-магазинах. И создавайте свой дизайнерский интерьер самостоятельно. Всем удачных классных ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока!